Эй, hey, Фанни, на связи Киани. И мы продолжаем выживать на скайборке. И вот такая толпа скопилась на моем мосту. Но уже каская толпа, маленькая толпа. И я сейчас пойду оттуда все забирать. Ладно, я пошутил. Ну или нет? Итак, пойдем. Ой, а что там произошло такое? Аккуратно тут курица, она мне дорогая. Всё, он улетел. Окей, застроем так. Ну, тут все ясно. У меня все пропало из мира. Походу. Окей, сейчас что-то пойду. И надо уже нарубить дерево. Для дальнейших построек. Так, сейчас все сажу. У меня там ничего нет, значит будем просто рубить руками. вот даже нашивку дали. Ну, думаю сейчас нам этого хватит даже более чем и сразу же нам выпадает саженец с двумя яблоками значит уже не будем голодными уже хорошо хотя я сейчас на самом деле ну, в игре голодный очень не могу даже бегать Сейчас попробую еще выбить саженец или поймать вот этот. Нет, я его не смог поймать. Ладно, не буду уже на этим мучиться. Просто все Порублю тут. Срублю. И в сундук. Для начала, я думаю, себе сделаю топорик. Так как он мне очень нужен сейчас. И вот сделали такое, Можем его сюда. И думаю, сейчас нам надо чуть камня набрать. И... для того, чтобы обустро... обустроить тут все. Да, вот как видите, это невыгодный вариант так вообще ломать все. Так как все улетает в лаву. Ну как сказать, все, практически все. И сейчас я себе добуду чуть-чуть булыжника и вернусь. Итак, я добыл себе необходимое количество булыжника для того, чтобы сделать себе огородик такой небольшой, где я буду выращивать деревья. Потому что здесь их выращивать невыгодно, как я понял. Итак, начнем. И, допустим, здесь я сделаю что чтобы сюда поставить землю. И это будет у меня, наверное, в шахматном порядке идти. Ну, думаю, столько мне хватит. Возьму землю и начну вставлять. Сейчас здесь надо сломать все аккуратно и спуститься вниз. Вот и все. Пересаживаем все. И будем ждать новых саженцев. И нужно обязательно сделать освещение. Но... Так как у меня факелы закончились. Я поставлю один сюда. И я здесь такую ступеньку сделал. И вообще сюда блок земли брал Для того, чтобы было легко ломать. Э, булыжник. Допустим, в ФК уйти. Так стоять и ломать. И получается то, что я не буду задевать тут никакой блок. И ничего не буду ломать. И сейчас я, наверное, в эту сторону чуть продвинусь. И вот сюда заверну. И пройдусь примерно, да, вот так вот. И я начну вот отсюда вот так вот окружать свою территорию. Это будет у меня низом. Почему так низко, спросите вы? Потому что так удобней. Я сломаю вот этот свой блоков земли, и у меня там останется последний слой. И на этом последнем слое как раз будет э, вот эти полублоки стоять практически чипа повыше на пол блока. Тут также надо сделать вот так вот и аккуратно спуститься. Мост я, наверное, переделаю чуть-чуть в следующий раз. Итак, у меня все блоки закончились. Практически. У меня опять вернулась плита из булыжника. Значит, достроил здесь вот так вот. Так. Думаю, теперь чуть-чуть, вот буквально 6, мне даже 9 досочек возьму. Чтобы сделать себе еще полблоки. Так как эта территория слишком маленькая. Вот здесь добавлюсь. Вот здесь. И также вот чуть тут продолжу. Ничего страшного, то, что я мне туда блок поставил. Я надеюсь. И вот здесь такую же ступенечку, чтобы я мог с двух разных сторон подниматься. Сахарный тростник мне нужен для бумаги. Кто не знает, как ее делать, я сейчас покажу. Берем просто так три, выкладываем сахарных тростников и получаем три бумаги. Из бумаги можно будет сделать книгу, как я помню. И да, на прошлой версии, в я играл, это было 1.12.2, и там у меня не отображался скин. А на 1.8 отображается, так что, кто хочет посмотреть мой скин, вот он. Все посмотрели, молодцы. Кто не успел, вы можете замедлить это, это время и посмотреть в медленном времени. Ну это на ваше усмотрение. Я думаю то, что сейчас уже будет ночь. Точнее, она уже и есть. Я тут все подключал вот эти все ночь, луну, короче, солнце отключил. Чтобы мне не мешало, но. Посмотрю, да, там уже есть скелет. М -м Туда я, наверное, сейчас не пойду. Так как э, у меня нету нормальной брони. И тут маленький мостик. Сейчас я чуть-чуть так продолжу хотя бы. И я понял, почему у меня там блок, блок исчезает. О, потому что интермена появились. Да-да, и опять я сказал бог. А не блок Ну и же ничего. Эй, ты зомби, давай, давай, на меня иди. Так. Вот там еще и паучок. так надо да, аккуратнее аккуратней о зомби упал это хорошо так так, как топорик нужно еще взять О, вот видите я сказал надо пересадить деревья они сразу выросли Но сейчас попробую их убить. Да. Главное, чтобы Кейпер не взорвался. Все, окей. Зомби тут вообще нечего бояться. Они до меня просто не достают. И да, он строит всякие фармилки на скайблоках. Да зачем мне нужны? Просто построили мостик. И пускай они сами к вам идут. Да-да. Вот сколько их там а блин я без едыш ну, сейчас попробую отбиться от паука. и да сейчас уже будет серия заканчиваться так как я не хочу делать длинные видеоролики и закончится это все на такой нотке как я убил крипера который взорвался походу, нет Ну сейчас я этих убью и все. Итак, смотрите, что мы сделали в этой серии. Мы, точнее я, построили дополнительный подмосток, так можно сказать, под наш остров. Мы, повер... мы пересадили деревья и мы чуть напармили ресурсы себе. И это уже хорошо. Итак, все. Наша серия подходит к концу. Всем пока и удачи.